Тем тихой ночи. Давно не было видео по тем вещам из мира SCP, за которые вы голосовали в комментариях так что продолжаем эту рубрику. В прошлый раз больше всего комментариев было за связанную организацию Штази. Это организация немецкого филиала, переводом объектов, которой недавно занялась отдельная группа ВКонтакте, ссылку на которую оставлю в описании. Организация эта связана с явлением из реальной жизни, потому что в реальном мире после Второй мировой войны Германия была разделена и к 1949 году оформилась западная и восточная. Западная поддерживалась США, а восточная СССР, а уже через год в Восточной появилась своя спецслужба, которая называлась Штази. И конечно, в мире, где существуют аномалии, именно эти ребята ими и занялись. Хотя Штази без аномалий была довольно странной штукой. Они использовали довольно необычные способы скрытого психологического давления. К примеру, существовала программа с грозным названием Разложение, суть которой была в том, что агент Штази скрытно проникал в жилище нужного человека и, к примеру, перед оставлял вещи или оставлял загадочные послания, в результате чего некоторые люди сходили с ума или начинали верить, что за ними следят призраки. И штази могли позволить заниматься такой деятельностью, потому что степень их проникновения в общество была одной из самых высоких среди спецслужб вообще в истории. Двое из жителей Восточной Германии сотрудничали с этой организацией, что создало ей весьма зловещий ореол. Они на радость параноикам действительно могли следить за каждым, еще до того, как это стало модным, в смысле до того, как все стали носить мобильный телефон в кармане. В мире SCP в 1965 году. Для поиска эффективного использования аномальных предметов внутри штази был основан отдел 25. Он проработал до 89 года, а затем практически бесследно исчез. Почти вся документация отдела была уничтожена, а память всех его значимых сотрудников сильно изменена. Штази настолько хорошо скрывали все следы своего существования, что немецкий филиал SCP нашел документы, свидетельствующие о том, что такая организация вообще была только в 2006 году, но было уже поздно. Многие связанные с неаномальный предмет предметы растеклись по разным другим организациям немецкого филиала, а найти кого-то из тех, кто в ней работал, так и не удалось. При этом только фонд в полной мере понимает, с чем имеет дело. Потому что у SCP есть документы о самой организации. Фонду SCP повезло, потому что свои бумаги 25 отдел не сжег, а всего лишь измельчила, и высыпал эту гору бумажных обрезков в какой-то старый бункер, где все эти документы и были найдены одним немецким чиновником впоследствии. Разумеется, в один прекрасный день к этому чиновнику пришли люди в строгих костюмах. Зачем они приходили, тот уже не помнил. Как и не помнил о своей находке, ведь все бумаги унесли работники фонда. Складывая из в письма донесения и отчеты, Сотрудник фонда сначала узнал о ТБ-50, Обозначенном впоследствии как SCP-024D приборе, способного своим излучением вводить человека в состояние глубокой депрессии, который работал за счет камня неизвестного химического состава. Устройство это штази использовало для борьбы с политическими противниками Восточной Германии. Кстати, камень в машине сам по себе оказывается то еще угрозой, потому что его излучение постоянно усиливается и теоретически может охватить всю землю и всем станет грустно. Вот такой вариант конца света от немецкого филиала. Затем был обнаружен SCP-038-DE, аномальная жидкость синего цвета, употребление которой приводит к тому, что человеку становится проще удовлетворить свои потребности товарами более низкого качества, что должно снизить влияние западных товаров на население. Такие вот полезные разработки. Раскладывая у себя на столе кубометр обрезков, исследователь Хоффман узнает все больше и больше тайны аномального мира восточной Германии. 25-й отдел штази отказался от облучающей машины с камнем, но не отказался от идеи влияния на разум человека через облучение и создал устройство в виде калькулятора, которое способно делать людей существенно умнее. Мозг человека, который пользовался им, становится больше. Во время своих экспериментов фонд обнаружил, что нервная ткань под воздействием устройства способна разрастаться бесконечно, в итоге становясь самостоятельным существом. Но если фонд в ходе этих экспериментов просто вырастил большой мозг, сам Штази пошел дальше и над некоторыми своими разработками отдел по терял контроль. Из собранных документов Хоффман узнает, что из лаборатории сбежал некий субъект 17. Он был обозначен как отдельный объект SCP-082-DE и оказался достаточно страшной штукой, а именно формой жизни, состоящей изначально из человеческих нервных клеток и способной принимать вид любого человека. Поначалу штази использовали субъекты 17 в своих разведывательных операциях, но когда тот научился самостоятельно питаться, поглощая людей, форму которых он впоследствии постепенно принимал, выжирая нервную систему человека изнутри. Монстр порвал связи с отделом и так и бродит где-то по Германии в обличии самых разных людей. Не удалось его поймать и фонду SCP. Но не беда, потому что благодаря дальнейшей работе с горой рваной бумаги удается обнаружить еще одну неуловимую штуку. SCP-029-DE, человека подобного робота в виде женщины, который настолько умен, что даже имея всю документацию по нему, его никак не удается. Поставить на содержание Но главное, с чем в целом имеет дело Немецкий филиал, это не машины А внезапно магия В немецком филиале SCP магия Вообще занимает особое место Четвертый рейх составляет мощные руны Меняющие реальность, коллектив Каекус Корнильяна постоянно ссылается на Каббалу, а есть еще целая связанная организация под названием Академия магов. Вот и отдел 25, конечно же, не мог пройти мимо этой темы. Его высокопоставленные сотрудники зовутся магистрами. И судя по рассказу по течению, переводы которого все еще нет, но Google-переводчик, как оказалось, переводит немецкий, но удивление понятно. Так вот, судя по рассказу Миддичтурм, в 25-м отделе штази из всех магических искусств особенно увлекались некромаи. И тот же робот SCP-087-DM Помимо искусственного интеллекта был снабжен еще и душой Погибшей жены одного из сотрудников организации Осознав, насколько сильна магия, Отдел начал разыскивать людей, преуспевших в различных ее формах, и вербовать их на работу. Так в одном из рассказов завербованная колдунья создает плащ-невидимку, который через много лет найдет фонд SCP и поставит на содержание как SCP-125-DE. Она же потом создает и SCP-157-DE, живого манекена. Впрочем, и тут Отдел проявляет свое пристрастие к некромантии, ведь ходячая кукла была снабжена личностью и душой погибшей человека. Наделение вещей личностью таким вот образом в целом понравилось магистрам отдела. И они нашли этому довольно широкое применение. Например, они сделали разумный автомобиль «Трабант» способны ездить без водителя, а затем селили душу погибшего шахтера в деревянную игрушку. В общем, увлеклись всем таким. Вершиной этой деятельности стало создание группы призрачных самолетов, которые способны появляться прямо из воздуха и атаковать вполне материальными ракетами, а также сбрасывать бомбы на голову противника, в том случае, если в Восточной Германии грозит какая-то опасность. Все это вещи, которые 25-й отдел штази создает, но иногда, так же как и фонд SCP, он занимается по аномальных предметов, впрочем, не слишком активно. Всего отдел нашел два объекта. Первое это пещера, в которой живет бессмертное существо, считающее себя императором Священной Римской Империи Фридрихом I, а второе это бункер, в котором обитает другое существо, похожее на демона-тварь, которая способна изменять взгляды любого человека на нацистские. Организация эта существует практически только в рамках немецкого филиала. В основном пространстве объект, связанный с ними, всего один — это SCP-4387. Однажды фонд взял штурмом очередной аукцион, проводимый организацией Marshall Carter Dark. И на нем, среди прочего, было захвачено ожерелье, которое оказалось способно отделять голову от тела так, что человек, подвергнутый этой процедуре, оставался жив. Эту вещь, как выяснилось, изготовил тот самый таинственный 25-й отдел штази и применял для допросов. Вот, собственно, и все. Это видео было об организации немецкого филиала SCP-25 отдел штази. Но еще осталось много организаций из мира SCP, про которые роликов еще не было. Так что, как обычно, за какую будет больше комментариев, и такое поговорим в следующем подобном видео. Всем пока!